Всем привет! С вами на канале Дети Синдром Дауна, творчество и жизнь. И мы сегодня с вами завершаем нашу работу по Пермогорской руке. Какие материалы нам сегодня понадобятся? Это черная краска, кисточка, нулевка или единичка и наша работа. И влажные салфетки, чтобы не испачкаться и не испачкать нашу работу. И, и как всегда, отличное настроение. Ой, чуть не забыла. Подпишись на канал, поставь классному этому видео, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного нового видео или урока на моем канале. Ну что ж, а мы с вами сегодня наконец-то завершаем нашу работу. И сегодня нам понадобится стакан с водой, кисточка, единичка или нулевка, черная краска. Что-то у меня сегодня все летает. <смех> Черная краска. Влажные салфетки. И наша работа. Вот. Наша работка. Ну что ж, всем большое спасибо за урок. Ну вот, мы сегодня с вами завершаем нашу работу. Что мы делаем? Мы обводим сначала все. Вот, точно так же с этой стороны. Ну вот, мы с вами сделали. Что делаем дальше? Так. От серединки крутим спиральку. Одна. Вторая. Вот так вот. Здесь также. У меня вот получилось по-разному, а желательно, чтобы было все на одном уровне. Yeah, получилось по-разному. Как-то так получилось. Вот Где-то у меня большая получилась. И там маленькие. Немножко смешновато получилось. Как-то так. Ну что ж, мы почти все. Остаются треугольнички. вот, наша розетка с вами готова. Всем большие молодцы. Всем вам желаю творческих успехов. Крепкого здоровья, не болейте. И хорошего настроения. Всем пока. Всем большое спасибо за урок. Всем нам удачи, творческих успехов.